Че, света нету, да? Нет. Разбомбили О. все. А -а -а. Сидил Сидю... в темноте. Понятно, понятно. Кушать есть что-нибудь? А кто разбомбил? Да. Ты не знаешь, кто разбомбиль? Не, не знаю. А кто разбомбил? Россия. Россия. А в Россию хотите вы? Разбомбили Россию. Да, пожалуйста, в Россию приезжайте. Россия разбомбила. Мы да тут разбомбим Россию потом когда-нибудь. Когда-нибудь Это значит никогда, да? Понятно, понятно, тебе сколько лет? Дедуль, тебе сколько лет? Куда? Да. Вот ты да. воспитанный, да? да? Ты воспитанный? Вот не да. просто так вас свиньями да. называют, потому что вы свиньи.